Летя по млечному пути Ты загляни в мои края Я сочиняю для любви О, счастье, ты услышь меня Ты за дождями, за горой ты за думаном, за рекой Ты где-то рядом, я с тобой Осталось лишь подать рукой Как вкус осеннего вина Горит счастливая звезда как сладок этот звездный час Тебя я жду, я не погас, Летя по небу загляни. Мое открытое окно Я сочиняю для любви. Пусть каждый здесь найдет свое. И золотые города. Мы полетим с тобой туда. Я верю, сбудется мечта о том, о чем задумал я. Осеннего вина Моя счастливая звезда Как сладок этот звездный час Тебя я жду, я не погас Как вкус осеннего вина Счастливая звезда, с тобою быть всегда хочу. Я ве...